Всем доброго времени суток! Мне в интернете понравился один интересный эффект, которым я хочу с вами сейчас поделиться. Вот у меня видео началось, и сейчас я представлю этот эффект. Вот я останавливаю наше видео, и хочу показать вам, вот из обычной фотографии можно сделать вот такой как бы битовое изображение то есть наша фотография уже больше похожа на вышивку, а не на фото вот давайте попробуем сейчас в фотошопе воспроизвести такой эффект я закрываю видео теперь открываю любой файл в фотошопе ну вот давайте Первый наш. Значит, на примере вот этой фотографии мы сейчас попробуем сделать эффект вышивки. Для начала нам нужно определиться, какой размер у нашего фото. Для этого мы заходим в изображение, размер изображения. И видим ширина 1280, высота 720. Давайте попробуем сейчас сделать этот эффект с такой размерностью нашего файла. Чтобы сделать такой эффект, нам нужно зайти в изображение, режим градации серого. Чтобы у нас здесь не спрашивали, нажимаем отменить и получили черно-белое изображение. Следующий этап это мы заходим в изображение, режим, битовый формат здесь очень важно чтобы вход и выход были одинаковые способ выбираем полутоновый растер. здесь есть несколько вариантов, но нас интересует именно этот нажимаем кнопочку ОК в полутоновом растре линиатуру и угол мы менять не будем Здесь вы можете поиграться, посмотреть, что взять. Ну, я пока оставляю эллипс. Опять нажимаем ОК. OK. И вот мы видим, что наш эффект уже появился. Но если мы присмотримся, то мы видим, что эффект очень маленький. И когда мы добавим его в наше видео, то мы его почти не заметим. Чтобы он был более заметный, нам нужно изменить размер нашего изображения. Давайте вернемся к началу нашего урока. Мы открываем файл, заходим снова в изображение, смотрим на размер и давайте здесь поставим 500 по большей стороне. То есть ширина у нас получается 500 пикселей, высота 281. Нажимаем ОК. Изображение наше Уменьшилось. Мы его немножечко увеличиваем, чтобы нам удобно было работать. И приступаем к созданию эффекта. Делаем те же операции. Изображение, режим, градации серого. Снова в изображение, режим, битовый формат. Здесь у нас все то же самое. И здесь у нас тоже все осталось по-прежнему. Нажимаем ОК. OK. И вот у нас теперь появился более заметный эффект. Теперь нам нужно его совместить. Для этого мы заходим в выделение. Выделить все. И нажимаем на клавиатуре клавиши Ctrl-C. Теперь возвращаемся в начало, но только не на слой открыть, а в размер изображения. Мы помним, что мы его поменяли. Поэтому становимся сюда, нажимаем на клавиатуре Ctrl V. И вот у нас появились уже два слоя. Стоя на верхнем слое, нам нужно применить к нему мягкий свет. И вот у нас получилось изображение, как будто бы это вышивка. Достаточно оригинально, достаточно просто. Теперь мы можем просто сохранить это изображение и добавлять в наше видео. Если вы хотите, чтобы эффект был более крупным, более видным, то вам нужно изменить разрешение вашего файла на более мелкий. То есть взять не 500 пикселей, а можно 300, 200. Чем меньше размер изображения, тем лучше будет виден этот эффект. На этом наш урок окончен. Всего доброго, до новых встреч!